Теперь перейдем к практике. Приветствую вас, дорогие друзья! Я нахожусь на стройке, а значит речь пойдет об одном из проектов, который я упомянул в прошлом выпуске. Сегодня будет производиться установка солнечных панелей на крышу нашего эко-дома. Вы узнаете из каких этапов и как происходит установка модулей, а также как правильно к ней подготовиться. А для начала небольшое отступление, а точнее немного теории. Установка делится на два основных этапа – проектирование и монтаж системы. И наиболее значимым из них является этап проектирования, так как от него в большей степени зависит срок службы и эффективность работы всей системы. На данном этапе производится расчет параметров системы, таких как расположение модулей, тип их установки, нагрузка на устанавливаемую поверхность, Минимальная, средняя и пиковая мощности, зависимость ее от погодных условий и много других параметров, необходимых для построения и функционирования системы. Для проектирования нашей фермы солнечных панелей нам потребовалось создать 3D-модель Размещение ее на кровле дома. Эта модель построена из учета географического расположения, геометрии кровли и особенностей климатической зоны, так как мы хотели покрыть максимальную площадь кровли солнечными модулями. Перед нами было два варианта решения их размещения. Первый – это формирование однотипных сот, состоящих из нескольких модулей, и размещение их на отдельную стойку, монтируемых на саму кровлю. Второй – это создание каркаса, на которой рядами будут располагаться наши соты. Выбор был сделан в пользу второго варианта. Он снизил нагрузку на кровлю путем уменьшения общего веса конструкции и крепления самого каркаса фермы на выпуске парапета, а также придал всей конструкцию большую жесткость для сопротивляемости ветровым нагрузкам. Кроме этого, данный вариант уменьшил время, отводимое для монтажа фермы на крышу дома. Надеюсь, я не сильно утомил вас разъяснениями. Теперь перейдем к практике, а именно ко второму этапу – монтажу фермы. Первым делом нам необходимо произвести геодезическую разбивку. Она нужна для того, чтобы точно перенести эскез 3D-модели на объект установки с соблюдением соосности. После разметки приступаем к поднятию материала для сварки внутреннего периметра. Далее идет разметка, резка, покраска, стыковка и подготовка материала к сварке. После сварки периметра поднимаем на крышу солнечные панели и материал для лак-каркаса, с которым проделываем те же процедуры, что и с периметром. Совершающий этап постройки каркаса – это сварка и монтаж сот для солнечных модулей. Наконец мы приступаем к монтажу панелей на соты. На этом этапе становится наглядно виден масштаб нашей солнечной фермы. Монтаж панелей завершен. Я думаю, вам уже не терпится узнать характеристики этой солнечной электростанции. Она состоит из 72 модулей общей мощностью 19,5 кВт. Но это еще не вся мощность, которая будет питать экодом. К нему еще подключена фотоэлектрическая динамическая система подсолну, видео о которой уже есть на канале. Если вы хотите узнать больше о солнечных панелях и о других компонентах системы солнечной электростанции, о правилах проектирования и монтажа, о полезных советах, которые помогут вам сэкономить при выборе системы для ваших нужд, дайте знать об этом в комментариях. Мы сделаем выпуск, либо даже серию выпусков на темы самых популярных комментариев. С вами был Азар Чай Увидимся на следующей неделе.